И сегодня ты починка на месте стойки для синтезатора. Ребята, зелень, ее толчь, стране, но... мясо, аж... Христос изменил нашу жизнь очень сильно. Некоторые даже плакали, честно вам скажу. Ну давай. И знаете, на утро проснулся другим человеком. оно спасило наши души, светлое семя, которое надеюсь прорастет в магите интерната. Мы всю команду. Вообщем, вот эку беженцам, то есть концерт, помощь и банды. И вот так разлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного сейчас! Что нам делать, чтобы спастись? И Петр сказал, покайтесь и докрестится каждый каждый из вас во имя имя Христа и получите дар Святого Духа. Славься, благословляйте имя, и его плакать сквозь, милость его Богу и истины его в рот и рот. Аллилуйя!